Первый литр самогона 80 градусов. Из этого литра самогона мы будем делать абсцент. Для этого нам понадобится две пачки полыни горькой, купленных по 30 рублей в аптеке, фенхель и плоды аниса. Фенхеля 50 грамм, аниса 25 грамм. Берем полынь. 100 грамм полыни. И засыпаем в банку с 80 градусным самогоном. Прям вот сюда. Полынь собрана в Барнауле. Как и фенхик и анис. Это фенчель. И вниз. Взбалкиваем и ставим в темное место отстояться на две недели. Итак, дорогие ребята, наш абсент настоялся. Настаивался он чуть больше, чем две недели, он почти месяц настаивался, без трех дней. В нем и энергия алтайского солнышка, и волшебный туйон, который содержится в горькой полыне, эффект воздействия которого выделяет абсент среди прочих алкогольных напитков. И прекрасный свежий и вкусный запах трав. И не побоюсь заметить лечебные свойства будущего напитка. Заливаем настойку в перегонный куб самогонного аппарата «Добрый жар домашний». И добавляем примерно литр, может быть чуть меньше воды. И ставим на газ для перегонки. Самогонный аппарат, а также множество полезных для жизни вещей вы можете приобрести на сайте домтема.ру Также, если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Очень скоро, когда абсент будет готов, я вам продемонстрирую замечательный способ употребления абсента, который называется Абсент Турбобум. Так, на термодатчике у нас уже почти 60 градусов, вот. быстро нагревается, потому что у нас всего 2 литра в перегонном кубе жидкости, уже, уже, начал, уже на, на, начала капать э, голова, поэтому мы уменьшаем, ставим огонь на минимум, не дожидаемся 70 градусов, уже при 60. Ждем, пока стрелка достигнет 80 градусов. И потом уже меняем стаканы, чтобы отбирать тело. Итак, 80 градусов. Вот. И пора э, менять, менять нашу посуду. Вот это у нас будет голова. Вот. Убираем голову и подставляем уже... Вот столько вот головы вот немножко тут миллилитров наверное 60 70 вот и все и теперь у нас уже появился абсент вот первый абсент который у нас получился Разводим абсент до 70-74 градусов и добавляем мелису, окрашиваем мелисой, чтобы получить приятный зеленый цвет. Настаиваем пару дней. Итак, дорогие друзья, сейчас мы будем пробовать коктейль под названием Absent Turbo Boom. Для этого нам понадобится Absent, вот такой вот стакан, который можно стучать. Любой стакан коньячный, вот так вот, чтобы вот можно было его использовать. Спрайт, зажигалка и салфетки. Наливаем спрайт в стакан. Буквально немножко, чуть-чуть. На палец. И абсент тоже чуть-чуть. Вот так вот. Видите? Помните, что абсент, он 74 градуса, поэтому этой бутылки хватит для того, чтобы привести в веселое состояние 6 человек. Короче, с абсентом нужно поаккуратнее быть. Теперь мы поджигаем абсент. О, Кладем для красоты и крутим. Вот. Выжигаем, так сказать, севушные масла. Э -э проделываем эту операцию буквально секунд 10-15. Вот. И выливаем в спрайт. Вот. огонь теперь накрываем стакан салфеткой крутим и делаем бум значит наша задача э, выпить пену то есть пить нужно быстро то есть ударяем пару раз и сразу же выпиваем вот так вот смотрите Очень вкусно, полезно и весело. Если вам понравился такой способ употребления абсента, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и заходите на сайт домтема.ру